Всем привет, ребята! С вами Лекс. И сегодня мы будем проходить Майнкрафт. Но, как всегда, необычный. И необычность этого Майнкрафта заключается в том, что если мы прыгнем, нам дадут рандомные эффекты. Эффекты, господи, какие нафиг эффекты. Нам дадут рандомные офигенные вещи. Поэтому запасайся чаечком. Будем катать, играть. Поэтому погнали. Так, ребята, если мы прыгаем, получается, мы получаем супер офигенные классные вещи. И таким способом мы постараемся э, пройти э, Майнкрафт. Смотрите, значит, че нам? <плых> разбойник, костер, зелеварка, варкапси, обси... Кстати, обсидион он нам, в принципе, нужен будет. Вот это все, кроме морковки и всяких супов мне в принципе не нужно мне нужны только стартовые начальные хорошие материалы чернит деревянными слушать неплохо кровать мы сможем поспать это очень классно потому что не придет ну что сказать повезло повезло нам не придется делать кровать потому что она у нас уже есть и не придется убивать бедных овечек. Что, зачарованное золотое яблоко вы издеваетесь надо мной? Просто, что сейчас выпало? Я не знаю, это просто очень классный датапак. Мне выпал просто зачарованное яблоко, серый бетон, сухой бетон, стеклянная синяя панель. Ну, такое пока что падает. Кровать, блок меда, крюк, кстати, выпал. Что, черепаший панцирь только что выпал? И Алмазная конская броня и картина. Это очень классно! Просто я не знаю, как это, это реально, это это офигенно. Просто посмотрите на эти вещи. Маяк! Маяк! Это жесть! Просто я не знаю, как мы сейчас будем проходить Майнкрафт, но нам сейчас очень важно напрыгать, находить. Драк... Драконе дыхание, Драк... ребят, драконе дыхание Да, это конечно жесть Придется выкидывать все просто очень быстро Вот так вот, так стекляшечку Нужно проверять инвентарь тоже Так, картофель мы съедим Значит, смотри, шалкер, кстати А мы можем его, вот у нас кирка есть Мы можем его добыть вот так вот да, кстати, у нас шарк, ша, шалкер будет. Так, куда мы сможем складывать хорошие, достаточно наши О, потряс... Пов... повторяющий командный блок. Слушайте, а, а, как его, а как его поставить? Ладно, не будем его ставить, раз нельзя. лицо призыва торговца. Ну, а, а где торговец? Здесь только лама. Ладно, неважно. Вагонетки. Ну, слушайте, неплохо, неплохо так. Слизь. Вот это но ну, будем короче выбивать хорошие вещи из вот этого всего потому что нам нужно э, броня нам нужно первое самые вот эти вот классные ресурсики чтобы как бы выжить в этом мире майнсруфта чародейская книга чародейская книга а просто чародей? ладно она ни, ни на что не зачарена Поэтому просто сейчас будем выбивать крутые вещички. Знаете, что я понял? То, что мы вот, вот этим вот выбиранием нифига не добьемся. Нифига нормальных вещей нам, в принципе, и не выпадет. Я только сказал про нормальные вещи, и мне выпали, черт возьми, элитры. Элитры. Элитры. Вы, вы просто, вы представляете? Мне просто тупо выпали литры. Это жесть. И что это такое? Блок-конструктор. Блин, Капец, здесь мне такой падает. Я, я вообще офигеваю. Я не понимаю, вот, почему мне не падает какая-то... Бро... Я, я только про броню сказала, и мне дали просто алмазный нагрудник. Тупо тупо лови, блин. Ну, неплохо, неплохо, маяк. Так. Опа, вы видели? Незеритовый топор Ну, слушайте, первое оружие У нас уже есть Незеритовый топор, это очень хорошо Золотой слиток Слушайте, нам начинают падать Вещи все лучше и лучше Это очень классно Мне кажется, ролик будет долгий Из-за того, что как бы Эндерперл Слушайте, Эндерперл, реально это офигенно Так, давайте теперь отсюда выбивать Что-то что за палка? Я, я, я не удивлюсь, если на крокбэк. Палочка откладки. вкладки. Чело. А ну-ка, давай кого-нибудь кокнем. Тынь. И что? Какая-то странная палка. Ладно. О, ведро лавы. Нормально, повезло, повезло. Но я бы хотел повыбивать обсидиана. Обсидиан. Специально для того, чтобы построить себе портал в ад. И чтобы в дальнейшем Уже как-то развиваться Но пока что Я выбиваю Достаточно плохие вещи Которые мне нафиг э, не нужны Алло Назаритовый блок назаритовый блок, ребят назаритовый блок Я сказал Плохие вещи выбиваю И мне сразу вот посыпалось вот Сразу посыпалось Короче, ребят Ничего, яблоко золотое Да что ж за жизнь, малина Просто нужно вот так вот смотреть И что как бы выпадет вот, ой, Хорошая вещь Мотыга очень хорошая вещь Так, ну слушай, пока падает Такое себе Блоки, деревяшки Всякие вот такие Сейчас я выкопаю все сюда нафиг Вау, слушай Ладно, я съ съем яблоко Потому что как бы надо Алмазная кирка Ребят, начало фартить. Начало, начало падать нормальные вещи. Ну, достаточно хорошие вещи. Опа, пузырек, опыта, хорошо. Опа, видели, видели? Незеритовые ботинки нам выпали. Солидно, солидно, конечно, солидно. Незеритовый нагрудник, ребят. Это что? Ребят, но я все-таки не понимаю, как это работает. То есть, вначале нам падали. Ну, такие достаточно плохие вещи. Слушайте, может, нам в ад не придется ходить? <laughs> Действительно, может, нам просто не придется ходить ват? Мы выбьем эти палочки тут. Не, ну аж, типа, ну, как бы да, можно. Вы сейчас скажете, типа, о, ты выкидываешь супер крутые вещи, которые тебе реально могут помочь. Так, ребят, мне просто. Чао! Не, ребят, если будет очень прям жесткая, да, если будет, хватит мне, блин, такие блоки давать. Если будет очень прям жесткая вещь, я, конечно же, буду включать запись. Потому что мне вот все это время, я уже бегаю здесь 30 минут, и мне просто фиг с маслом падает, серьезно. Мне ничего интересного здесь не падает. Не знаю, как я, о, кстати, я порошок огненный выкинул, хотя это очень достаточно хорошая вещь. Так, давайте тогда вот это поменяем, зритовый топор. Опа, мне выпал, вто... мне выпал второй огненный стержень, э, что очень хорошо. Ну, буты мне не нужны. Так, ну давайте, вот как раз нам выпала кровать, давайте поспим как раз эту ночь, чтобы как бы, да. Теперь, ребяточки, самое просто интересное в этом ролики. Мы достаточно добыли хорошие хорошие вещи. У нас, смотрите, какая бронька просто самая топа. Мне не показалось ли там... а тут в это... Тут фигня вот это. Делать из алмазов на Ну, в принципе, неплохо, неплохо, неплохо. Но нам нужны офигенные просто вещи, чтобы специально больше никуда не ходить, ничего не делать. Ребята, вернусь, когда добуду... Опа, смотри, а я здесь... Выкинул алмазные поножи. Слушайте, а у нас уже сет весь есть. У нас есть оружие, топор. Э, назеритовый. Это очень хорошее оружие, я бы так вам сказал. Вот. Топор назеритовый у нас есть. Вот тушеный кролик. Вот как бы можно съесть его и просто быть... Э, лучше на свете пацаном, да. Да, вот такие вот дела, ребята. Сейчас будем, наверное... Я сейчас буду просто здесь бегать, добывать. Ну, а вы хотя бы лайкус поставьте мне. Короче, вернусь, когда все добуду. Итак, 13 блоков обсидиана, я думаю, для портала нам хватит. Но чтобы вот зажечь этот портал, я немножко даже не подумал. Поэтому придется сейчас выбивать э, то э, вещь, чтобы поджечь этот сам портал. Но мне кажется, есть другой путь. Нам просто нужно выбить что-то либо вот. Вот этим мы подождем наш портальчик. Так что давайте, вот это все важненькое мы вот так вот сложим. И начнем строить наш порталь US 228. И для этого мне нужно 4 блока земли. Я надеюсь, я искренне просто надеюсь, что мне хватит блоков вот этого вот обсидиана. И по-моему, портал можно строить, то есть типа вот так вот. Сейчас я вам покажу. А, то есть я вскопал и не забрал, да, эти блоки земли. Так, все, я забрал блоки земли. По-моему, портал можно построить вот так вот здесь. Вот так вот блоков. И посередине, то есть два блока вот так вот. Так, так вот так вот так вот так учиться вот так и вот так ну по, по, по, по сути портал готов но я не знаю сойдет ли оно да так ребят у нас есть топорик у нас есть вещи поэтому залезаем в портале сейчас посмотрим где мы заспавнемся и Пойдем, наверное, искать крепость. А, ну, конечно, мы заспаунились в полной попе. Офигенно. Так, ну что, ребята, фортрест найден. Осталось убить нужное нам количество вот этих вот пацанов. Главное, чтобы с них выпали палочки. Ай, как горю, ничего не вижу. У нас уже три палочки. Нам нужно, получается, семь палочек. Опа. Мы пока здесь прыгали, тут не низеритовые вот такие вот штуки выпали. Это достаточно классно. Так, теперь нам нужно найти, э, получается, саму вот эту вот... Самого вот этого вот другого Челика, который нам... Ой, ты нам, не... ты нам здесь не нужен, извиняй, братан. Ты нам как бы не нужен. Я вот слушаю Фрита. Да, он здесь есть. И давай, пожалуйста, выпади с него палочка. Спасибо огромное просто... Бог Майнкрафта, ты просто лучший, да. Так, можно мне еще блок? Другой, другой, другой, другой. Вот блок, на котором строится, можно, спасибо. А, у меня же земля есть, что я туплю? И здесь, в принципе, можно прокопаться. Все, отлично. Прокапаемся, прокапываемся, прокапываемся. Ой, чуть не поулавлю. Ребят, если вы хотите больше таких роликов, то ставьте лайки, я буду выпускать их почаще. А, сейчас я слышу спавнер вот таких вот эфритов. Господи, здесь три эфритов. Просто как с ними бороться здесь? Это невозможно. Так, тут еще и скелеты. Ладно, сейчас вернусь. Ребята, неожиданно я здесь. Мне нужно что-то обязательно покушать вот так вот. Чтобы я не утомлял себе себя голод домой. Так, мне, наверное, нужно отойти. Яблок у меня нет. У меня есть четыре вот этих вот. Блин, не бросайся позже, потому что у меня хп не так уж и много. И сдохнуть еще раз я уже не собираюсь. Так что вы аккуратней со мной. Сейчас я не такой легкий буду. Боже, сколько здесь этих эфритов! Здесь их просто кучка! Валим, валим, валим! Я сейчас сгорю! Боже мой, ребята, просто самый главнейший фрагмент не записался, там, где я убил вот этих фигнюшек, получил календаря, пошел искать портал, и, к сожалению, да, не получилось вам это все показать. Но я надеюсь сейчас все будет записываться ведь я нашел портал он где-то здесь должен быть давайте попробуем прокопаться под вот это вот всю штуку и попробуем найти этот самый портал если честно я уже ребят просто у меня нету сил записывать это видео поэтому все здесь будет скорочено я реально я просто у меня да я у меня речи нет я разговаривать не могу сейчас поэтому Придется немножечко вырезать. Ну да, даже немножечко а много моментов придется вырезать из этих роликов. Э, ну, за что вы бы как бы. Ну, можете мне, в принципе, и поставить лайк. Итак, ребята, портал найден. Хорошо, что мне хватило. У меня было 11, ока, стало 12. Не спрашивайте откуда. Хотя, если вы все-таки спросите, я нашел одно око в сундуке. Ну а сейчас э, пойду убивать дракона я вообще для поисков портала сделал специальную музычку но к сожалению вы услышите ее только в конце видоса она реально классная. я для нее старался поэтому досмотрите да пожалуйста ролик до конца я не реально очень жестко старался ну а я включусь когда убью самого этого огнюка дракона погнали Итак, ребята, у дракона остается очень мало хп, я просто я записываю это видео, я не знаю, но ну, очень долго. Вон он летает, крыса, он просто, он, он даже, вы понимаете, у меня стрелы закончились, где он там? Вот Последняя стрела, она должна, должна быть точная, поэтому, да, все, она точная. Эндермен, ой, сори, сори, сори, сори, не надо ко мне лезть, пожалуйста, не убивай меня! Валим. Ну иди сюда. Блин, просто обкакаться с этим драконом нафиг можно, блин. Как он меня задрал этот дракон. А ну иди сюда. Еще одну стрелу. Хочешь, бан получить? Я, в принципе, не против был бы, а? Дракоша, молодоша. Давай лети сюда. Что ты это, как его, вот это, сыкуешь? Лети сюда, дракоша. Что ты вот это? Си-си-беси, -си -си ки си -би си Навалите сюда, ну, ну дракош, ну боже, ну дракош, ну Сыкун недоделанный просто Я надеюсь, вам хотя бы этот ролик интересно зырить Потому что некоторая часть ролика просто не записалась в некоторых части ролика просто вырезан А, он, он, он садится, не? Он садится вроде А ну-ка Давайте попробуем его подымажить да ну, да ну. Да, наконец-то мы его убили. Просто, ребята. Да. Это просто ад. Наконец-то мы его просто убили. Это, это реально ад. И в честь вот этого вот трофея я хочу взять... Смотрите, что я хочу взять. Я хочу взять факел, тыкнуть на яйцо, где оно ей появилось. тут. Ага, оно появилось на бедроке. Тогда еще раз тыкаем. Вот оно не на бедроке. Вот прокапываем под вот этим. Вот так вот. И бэм. В качестве трофея у нас будет эндер яйцо. Отлично. Новое поколение. Ну, что же, ребят. Мы прошли Майнкрафт. Но прыжок дропает супер вещи. Что сказать? Офигенный датапак. Конечно, очень было сложно проходить Майнкрафт с таким датапаком, но все равно, все равно это очень классный датапак. Ну а я желаю всем удачи. Всем пока.